Я столкнулся с четырьмя этапами развития нашего, как реагирует окружение. Вам нужно, чтобы вы понимали это. Первый уровень, вы всегда, когда хотите вырваться на какой-то новый уровень, негатив. Вы получаете негатив от а, вашего окружения. То есть это их естественная реакция, чтобы вас сохранить, не потерять вас. И они провоцируют вас. Это первое, что происходит. Провоцируют. Мои друзья, с которыми... Были разные ситуации, дискотеки, драки, друг друга поддерживали, ну такие братаны мы уже были, знаете, нас четверо человек, четверо было друзей, и тут у меня костюм, портфель, я иду по улице, и они меня видят говорят, о, бизнесмен, вот ты даешь, ну понимаете, все время в спортивных штанах ходила а тут в костюме, Это... и когда мужчина долго не одевает деловой костюм, а потом одевает его, реально видно, что вот костюм он не носил до этого, он какой-то вот, ну вот как-то вот он... И они с меня смеются, представляете? И... А это же друзья. И они мне говорят, куда ты идешь? Я говорю, да у меня там презентация мероприятия. Он говорит, слушай, у нас там сегодня патия. Пойдем с нами. Какое там? И ты понимаешь, что это же друзья. А ты хочешь вырасти, а они тебе провоцируют. Ты зубы стиснул. Ну, как бы... Да, да, да. И уходишь, а внутри боль. Потому что вот... Вот такой вот насмешки, да, ирония. Но это еще не все. Второй этап. Второй этап. Советы. Дают советы. Представляете, я ухожу с ресторана. А, мама, моя мама, сынок. А я каждую неделю приходил со звездой. То с Ани Лорок, то с Галкиным, то с Пугачевой, то там Кричевский. Короче, каждую неделю какие-то банкеты, и артисты, артисты, артисты. И мама, реально думаю, что я в шоу-бизнесе. И тут я говорю, я ухожу с... с шоу-бизнеса куда? В секту. И мой ментор, мой ментор мне говорит, я ему задаю вопрос, что мне нужно, чтобы максимально быстро а, зарабатывать в этом бизнесе. Он говорит, тебе нужно научиться продавать на большой аудитории, выступать публично. А это реально, вы знаете, что у некоторых людей страх публичных выступлений на втором месте после смерти. А есть такие эксклюзивы, которые на первое место ставят страх выступать, а потом смерть. И они говорят, я лучше сдохну, но выступать не буду. То есть у них на этом уровне. И он, я говорю, а как этому научиться? Он говорит, только практика. Практика. Вот внутри себя никогда не научится. Практика, практика, практика. И я покупал ватманы, вешал на шкаф ватман и тренировался. Но иногда как-то в пустоту не очень тренировался. Я кота как незаинтересованное лицо. Кота садил как незаинтересованное лицо. И рисую коту. Кто читал? Кто в Роберт Киосаки? Знаете, квадрат денежного потока. Да? И я... А кот старый, 13 лет так, как посадишь, а я его так любил садить, знаете, когда на спину ложишь, и кот-то такой, и я коту рисую, его Мурзик еще звали, стандартный такой, я говорю, Мурзик, ты наемный служащий, сектор первый, тебе надо в инвесторы, и в этот момент мама заходит, а я ее не вижу в комнату, и я ей говорю, есть два варианта, кот в этот момент так, я ему, и мама говорит, боже, он не только сам в секту пошел, но он и кота туда зовет. Кота зовет в секту. И она говорит, сынок, может есть шанс устроиться в другой ресторан? Вернуться? Совет дает. Это нормально. Совет дает. Нет, я говорю, мам, все нормально? Ну реально все нормально. Да? Третий этап какой? Люди не могут постоянно негативить, давать советы, провоцировать вас. Третий вариант наблюдение начинается. Наблюдение. Они начинают за вами наблюдать ваше окружение, что ну, как бы все время проводится нельзя, наблюдает. И четвертый уровень. Теперь вы мне подскажите, как вы думаете, какой четвертый уровень, если вы не останавливаетесь? Так, близко. Прося деньги. На букву В. Да. Восхищение. Знаете, что говорят мои друзья сейчас? Мы сразу в тебя верили. Ты красавчик, ты со, ты родился таким, какой ты есть сейчас. Слушай, а ты не возьмешь меня водителем к себе, а? Сразу в меня верили. Восхищение. Честно говоря, когда я проходил через вот эти все, это было очень больно. И у меня появилось тогда, ну тогда еще уровень развития мой был между первым и вторым этажом, скажем так. То есть я был сам финансово убежденным на первом этаже, но я понимал, что надо что-то менять в своей голове. И я думал, как только я заработаю на первую машину, все, кто мне негативил, список составил, я подъеду к ним по сигналу, они выглядят, и я сделаю вот так. Я докажу им, что я смог это сделать. Знаете, что произошло, когда я купился первым? Мне, во-первых, машину подарили. Первую машину, которую разработал, Паджеро черный джим. Мне подарили за то, что я сделал компании миллион долларов объем продаж каждый месяц. И мне подарили машину. Как вы думаете, хотелось мне поехать кому-то что-то показать? Уже нет. Уровень другой. Я не мог опуститься на тот уровень обратно. Кстати говоря, статус, который мы создаем по жизни, мы не ценим статус, когда у нас его нет. Но когда у нас появляется статус... Мы боимся его потерять, и нам приходится каждый день его подтверждать. И самое главное подтверждение, когда вы находитесь в ванной комнате. Вот там вы самый настоящий. В ванной комнате, обратите внимание. То есть, где мы сейчас здесь, мы в определенных ролях. И я, и вы. И, может быть, мы поменяемся в вот это местами. Когда-то я буду сидеть в зале, а вы будете стоять на сцене в своей теме, я буду у вас чему-то учиться. Но когда мы заходим в ванную комнату, и никого нет, вот там мы самые настоящие. Вот там мы проявляем себя. Проявляй себя сам по-настоящему. Привет еще раз, ребята. С вами Артем. Вам понравилось это видео? Если вам понравилось это видео, предлагаю вам сделать три действия. Первое. Во-первых, подпишитесь на мой YouTube канал, и вы сможете регулярно получать новые видео на такую же тематику. Второе. Под этим видео есть ссылка, и вы можете скачать для себя чек-лист, а также прямо здесь сейчас на экране, чек-лист, который покажет вам насколько вы близко к доходу в 50 тысяч долларов через интернет. Проверьте себя. Ну, а также третье действие, которое вы можете совершить, это пойти на мой сайт artyemnyesterenko.com, он тоже сейчас находится прямо здесь, сбоку от меня, и там получить больше статей, видео, мотивирующих, экспертных по продажам, по созданию бренда через интернет, и получить намного больше полезности, а также узнать о моих ближайших ивентах, событиях, тренингах, онлайн, программах и так далее. Ну что ж, действуйте, подписывайтесь на мой канал, скачайте чек-лист, а также идите на мой сайт артемвестеренко.ком. Пока!